Встречайте, 41-й номер BizJournal без «Информационная безопасность банков». Тема номера «Блеск и нищета базы данных угроз безопасности информации». Критический анализ и смелые возражения, личный опыт против закулисных подробностей. Госдума продолжает наступление на кибермошенников. Самый масштабный проект в ИБ-сфере – всероссийский киберполигон. Отчет Банка России о кибератаках, что скрыто между строк. Лучшие практики и полезные советы для банков. Новая стратегия кибербезопасности. Готов ли мир ИБ к изменениям? На пути к идеалу, современные технологии и методы для борьбы с утечками. Защиты промышленных сетей, ИТ-инфраструктуры и периметра. События в отрасли, торжественные юбилеи и деловые мероприятия. Также в номере. Учим сотрудников не попадаться на крючок. Сюжет с обложки. Зум-бомберы и киберхулиганы. Бич онлайна. Криптографическая служба советской России. Как все начиналось. Читайте в печатном виде и в онлайн-версии по адресу ibdefisbank.ru.